Всем привет, друзья. Сегодня у нас э, марийское национальное блюдо. Я не знаю, может быть и русских тоже делают. Короче, мы... Начистила я картошку, нашинковала. А желательно потоньше я полоски. Я перекошу, ага, дай мама снимать. Да? Сейчас, подожди секунду. А, желательно потоньше эти полоски нарезать и э, Андрей яйц яйца с молоком взбил. А яйца ну, сколько он положил? Штук, наверное, 11. И около литра молока. И вот это все сбил, посолил, масло добавил. И сейчас у нас одна в духовке сковородка стоит. Сейчас я вам покажу. Запах шикарный, очень вкусный. Вот они как оно как надулась. Ой, обалденный запах прям. После вытащим и покажу. Да, я вытащила бы только какая красота. Так, Андрей другой уже сказал. Какую красоту то ей... Если ты боишься... Пахнет Дети. Ой. Озвалилась. Еще. Поспела картошка-то. А? Поспела? Картошка Сорок минут стояла в духовке. Я по-ресторанному не накладываю. Андрей я себе. Все в сборе. Все в сборе. Хорошо работаем, да? Я хочу Сейчас. Вот сейчас на грядку туда. Там лук буду сажать. Дима, там по, по ходу работы посмотрим, насколько нас хватит. Сейчас я помидоры высажу. Да сейчас. Сейчас, идите сюда. Курку-то сними, жарко, наверное, теамина. Ну Давай. Ну ладно. Жарко, да? Не самой жарко. ты хочет. спасибо. Молодец. Давай да. сюда куртку. Да. Ой, как хорошо задышала. Да. Что вам, чай? Да, я вот такой, такой, такой, такой. Меня вот Такой чай. Он горячий, по чуть-чуть наливаю. Давай. А я вот такой. На, по, на скамейку поставьте. Оставь, Амин. Ну а? чуть на палец не налила. Пусть подошел от тени, я подошел, не буду пить. Ну ладно, пусть остынет. Кушать здесь нету дома. Дай я божи, ну, это, шипа, Кто, Дарина? Да. Ножки, чтобы это... Ну, жиму, курку снять. Я Я наверное, да? да. Я Шапку? Шапку? Да, Шапку? Да, Надо шапати. Там только босиком. Ой, кайфа! Сама раздевается. Дома-то холоднее, чем на улице. Че, Дима, пустите, а минута, Динарой. Че, шапку хочешь? Ну, сними. тебе что? Белые головы. Что? А, тебе идет. Не идет. Эй, я тут одета. Да. Ой, да, да. Так одевают. А, я свою сниму, говорит, смотри, <связывая> что. <чё". связывая> Он ну и на. Нафига. Совсем, а смотри, что сделала. Голубая черная. Я хочу Да? Голову а чешет, сидит, она обордела. Она Пить хочет, Дим, открой. Она тоже сива Ага. Не, не Лучше бы комфорт взяли с собой. Ага. Голову не продует ее, Дима? Нет. нет Ветра-то не нет. Нет. Нет. Ветра нету. Ну она покашливает же. Витамин Д принимает, вон, я видишь? Я тоже болею. Ты, ага. ты большой. и Тут еще Да. Самоубийство. И это. Сейчас мне покажу. Мы пришли так работать, да? Да. Так, мне точно работать надо. Так место вон туда садись. Сзади Даринки. Ой, хорошо, хорошо. Гуча. Мама, где шапки? Две шапки было? Да. Где? Ну, там. и площадке. На площадке? Да. У кого две-то ты еще одевала? Это я одевала. А сегодня на дерзкую одевала. Да? Нет. Дома. Дома одевала. <связь> дай мне показать, что Сейчас да. Серый, да. Серые кружки. Там серые, серой Серые кружки. Ладно, мне, мне снимать Сачки. вас некогда, мне работать ведь надо. Давида. Хей На <связь> Теплая, теплая пей. Надо было ей жилетку взять, да, Даринки-то? Да. Ну ладно, дома-то холоднее. Надо взять. Ага. Ой, массаж делает, смотри. Ой, как хорошо массаж маме также делают, ведь они. Обиделась. Да, мы с Дариной пошли за папой. Андрей у нас пошел поить. Это мы слежку проводим. Я говорю, пойдем погуляем. Дети за хлебом убежали. Вот она, не сидит. Не хочет. маленький Вот, нет, сейчас пить. Ой, бяшка с детьми. Андрей, бяшку любят папу-то. А дети папу любят. Да, да. Пьет, да? Сек папания Занинский порода. Как будто и ты, и не мама и им. Ай, козочка пришла к нам, смотри. Бомбяшка, растопяшка. Все, напила, что Занька, Занька. Ты играешь? Петь хочешь, а только Кого увидела А, ляля? Мяша, Ляля, да? Босиком здесь тёп теп мы тени одели. Босиком, как будешь ходить? Ой, у, а... А, у Аленки едут. А, тётя Таня запустила к себе. А. Ага. Курочки вон бегают. Манька, тебе, видишь, на блюдце только приносим. Трава есть, жуй. Трава, скажи, маленькая, еще молока мало будет. Даша! Народ работает, смотрите. Все на своих холмах. Только это сейчас что-то еще Андрей не выходит, кроме тети Вали. Друзья, хочу вам показать. Смотрите, у нас куры как купаются, какие ямы себе сделали. Обалдеть. Че выбежала-то? Иди купайся. Показываю, что у меня мужики делают. Дима с Давидом на восток таскает. Андрей мне грядку под делает. Я посадила помидоры. Сейчас Викторию... Пора чуть-чуть, а то очень забито. Я местами посадила, в некоторых местах. Ее подмерзло немного. Сейчас я вам покажу, как таскают они у меня. Навоз. Давид, что завис. Давид, а что завис-то? Он тащится, что ли? От навоза? Кошмар. Кроссовки. У него сапоги. Ладно, мама, я вырежу, ладно? Ладно, как ты тащишься от навоза? Вырежу я. Ножницы возьму и вырежу. Домой сейчас мы тоже Пада, все я на Дима кос ведет с Даринкой, на вот потаскал с Даринкой нячется Куряга идет. Ой, ой, устали они устали. Ты сейчас Даринка ходил? Я думаю, куда вы пропали, а вы кос Козами стояли, спинку придерживай. Ч ⁇ тебя ноги-то заносит? Ой, тяжелая, прям 100 кг весит. Я еще достала на волос. Ай, ну это-то, да, да, я не спорю, сынок Да, да, не спорю. Сегодня Викторио. Ага, сейчас, сейчас... Да, да, да, сейчас расскажу только, что мы сегодня делали. Так, говорят, в Москве дождь идет сильный, сутки уже льет. Ну, не знаю, до нас, у нас, наверное, так не будет, Бог его знает. Ничего не могу сказать. И думаю, Викторию надо поправить. Чеснок. Сегодня с утра, 5 утра только вышло, целую грядку чеснока прорыхлила до полседьмого. Снимать начала на камеру чеснок. А у меня зарядки, а не зарядка, у меня камера полная, я забыла скинуть видосы. И вот пришла, скинула, смонтировала, закинула видео. Ладно. И мы ну, приготовили ага. картошку. Все. И пошли мы в огород. Все, свободен. Это вы на вас соскали? Да, доверху Молодцы. Ой, я что хотела-то? Мне надо это полить. Или утром я полю, да? да? С утра приду, полью. Нормально. Завтра дождь будет, я, короче, здесь буду делать, готовить. Работать. Перец принесу. Это унеси лопату отцу. Давай, выходите, что за мной-то стали? Дима! А? Уйди. Лопату унеси, папе, на. Сарайку унеси. гараж там. Все посадила, слава богу. Что сказать -то? Что сказать-то? Что надо? Ну а что тогда пристал-то?